Тебя сегодня поздравляю, День рождения настал. Я охотно заявляю, Ты достойно всех похвал. С твоей улыбкою прекрасной, Способна миру красить ты. Пусть глаза всегда сияют, И сбиваются мечты. Ах, Зоя, очень ты хороша. Сияет солнцем твоя душа А я успехов пожелаю И здорово будь всегда Ты всех собой вдохновляешь Не меняйся никогда